здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске скоро без 4 фсс без взносов автоматом без кредитов в ряде случаев и без зарплаты налоговый прогноз скоро без 4 фсс со следующего года пенсионный фонды фсс россии объединяются в фонд пенсионного и социального страхования сфр это значит, что отчетность претерпит существенные изменения. Если за 2022 год еще потребуется представить форму 4 ФСС в фонд ФСС, то начиная с 1 января 2023 года отчет по взносам на травматизм нужно будет подавать в составе единой формы ЕФС-1 фонд СФР. Без взносов автоматом. Мобилизованных предпринимателей освободят от взносов за себя автоматически, то есть без истребования подтверждающих документов на основании сведений о мобилизации, полученных налоговой службой от Минобороны через автоматический обмен данными. При этом необходимо учитывать, что такое освобождение возможно, если предприниматель приостановил свою деятельность на период мобилизации. Без кредитов в ряде случаев. В материалах системы «Мое дело. Бюро» новые разъяснения в отношении кредитных каникул для мобилизованных, в том числе, что будет с кредитными каникулами, если военнослужащий пропал без вести. Распространяются ли кредитные каникулы на кредиты и займы, взятые на предпринимательские цели членами семьи военнослужащего. И без зарплаты? Массовая невыплата зарплаты свыше одного месяца – новый повод для проведения внеплановой трудовой проверки в этом году. Несмотря на действующие в 2022 году моратории на надзорные проверки, некоторые контрольно-надзорные мероприятия, как плановые, так и внеплановые, проводиться могут. Списки этих исключений с 19 ноября дополнятся новым основанием. Налоговый прогноз. Предлагается увеличить лимиты имущественного вычета по НДФЛ при приобретении строительства жилья на 1 миллион рублей по каждому виду вычетов. Кроме того, предусмотрена возможность многократного заявления вычета при каждой покупке жилья. Росаккредитация и качества начали вести реестр доверенных онлайн-площадок, то есть агрегаторов, которые действительно заботятся о своих покупателях. Пока в реестр входят две площадки – Marketplace Ozon и магазин электроники DNS. Сроки введения обязательной физической маркировки ювелирных изделий путем нанесения штрих-кода рядом с клеймом в системе ГИС DMDK будут перенесены с марта 2023 года на март 2024 года. Это сделано для поддержки ювелирной отрасли в условиях перехода с ОСН и ПСН на ОСНО, а также для сокращения финансовых издержек участников рынка драгметаллов и камней. Организации предпринимателей города Москвы, перевозящие пассажиров внутренним водным транспортом по экскурсионно-прогулочным маршрутам,